Дальше. Критерии создания, то, что мы говорим, единица оборудования, объект ремонта, очень часто возникает такой вопрос достаточно конкретно, что же это такое. Ну, вот Для себя мы вырабатываем постепенно такие, по которым мы решаем, то это единица оборудования, либо, либо нет. Вот Первый критерий обычно, это этот объект, у него есть отдельный лентарный номер, соответственно, с этой точки зрения мы должны его создать как объект ремонта, чтобы была интеграция с основными средствами. Второй по важности критерий – это объект является объектом надзора, техничества, либо внешнего технадзора, либо своего. То есть, опять-таки, для ведения истории работ по надзору в базе данных должен быть признак, что этот объект является объектом технадзора. Третий критерий – что на этот объект существует отдельный план-график ТАИР, то есть именно в составе цеха. А именно как отдельный там, объект учета для формирования планов графиков СТИР. То есть есть своя периодичность работы, дата последнего выполнения. Следующий критерий это на эту единицу, которую мы решаем, что это объект, единица оборудования или нет, ведется отдельный учет ремонта заказов Это понятно, да, то есть персонифицированные учет истории работ. А следующий критерий, это тоже очень важно, это история перемещений То есть все объекты, которые вы планируете отслеживать в своей базе данных о СУТАИР, по перемещениям, они должны, соответственно, быть описаны как единица оборудования с тем, чтобы по ней велась история перемещений Очень важный момент, это учет наработки тех состояния То есть если вы хотите в будущем ввести информацию по состоянию оборудования, вам детализация насосы она как-то не очень дает информацию для Собственно, основу для учета. Ну и последний это все-таки, ну не последний, один из критериев это отдельный учет затрат на этот объект с точки зрения экономики.